Всем доброго времени суток. Данное видео будет интересно для тех, кто уже выбрал для себя, ну, для покупки травматический пистолет Лидер ТТ 10 тридцать 32 Естественно, они у нас только могут быть в бэушном состоянии, то есть новых их нету. Вот, если вы его уже определили вот себе для покупки, на что хотел бы обратить внимание? Ну, первое и основное, это определить дату производства Лидера. 2005-2007 год или 2008-2012. Это, как сказать, самая первоочередная необходимая задача для, для покупки. Вот. Далее как бы, по мелочам уже будет. То есть, <coughs> чтобы как вообще определить разновидности, потому что первые... Даже не так, наверное, из-за того, почему надо вообще делить первый выпуск и второй выпуск лидера ТТ, потому что патрон у них абсолютно один, один и тот же, но его номенклатурное название, но по сути это, это разные патроны, то есть первые лидеры, когда появились в продажу, для них был пистолет патрон был сделан под два резинового шарика, вот после ну в течение его использования, да, э, завод э, барнаульский передел э, под один это было связано э, не за лидер этот это было связано с, э, с с другой немножко моделью из-за которой они переделали патрон э, в ногах из-за того чтобы два шарика второй шарик застревал они переделали э, патрон под э, он был такой же номенклатурой 10х32 на для нагада, переделали на один шарик для того, чтобы он не застревал в, в пистолете вот с лидером такой проблемы ну, практически не было, вот там было разрывало их, ну застревания были крайне, крайне, крайне редки вот. соответственно был разработан патрон с одним резиновым шариком и с другой энергией в килоджоулях после того как был разработан этот патрон лидер перестал нормально работать после этого была сделана модернизация есть письмо от завода я его в конце цитату дам в комментариях где был где сказано что под новый патрон лидеры первой серии не работает его надо модернизировать вот как про модернизацию скажу чуть позже, давайте как определить, какой, какой серии лидер, э, лидер ТТ. Да? То есть у меня лидер ТТ первой, первой серии, в принципе, визуально их отличить невозможно, только необходимо снять затворную раму, сделать, произвести неполную разборку. Вот, то есть вам придется у продавца попросить, чтобы он вам, ну если вы уже готовы, чтобы при покупке он вам... Произвел неполную затворку, разборку, снял затвор, вот, вынул возвратную пружину и, соответственно, направляющий стержень. У меня лидер первой серии как раз ну, вот это той ну То есть на тот момент может быть удачной, сейчас она как бы не, неудачна, потому что не работает. Вот этот стержень направляющей пружины. Он сделал нас в виде там, прямой круглой втулки да, с, с небольшим вот уширением. С небольшим уширением в конце, то есть ну, это круглая такая втулочка. Вот. Соответственно на самом пистолете у меня нету здесь нету никаких пазов, здесь посадочное место для вот этого для направляющего стержня но абсолютно вот, вот, вот это место оно абсолютно прямое, то есть никакой никаких фрезеровок нету, то есть ну, не вооруженным глазом, а будет понятно, что оно у вас прямой. то есть вы возьмете пистолет и увидите, что это посадочное место прямое. Ну, часть пистолетов даже первой серии на современных патронах там работают, ну или пытаются работать, ну возможно у вас, возможно у вас будет работать, ну, но сомневаюсь, сомневаюсь, что будут работать, ну или через какое-то время тут из строя. На Лиде, это вот я вам рассказал про э, лидер ТТ первой серии. На второй серии у меня, к сожалению, направляющего стержня нет. Есть направляющий стержень от э, боевого э, ТТ. Вот. Но он будет, будет похож. Он будет, э, грубо говоря, в виде такого каблука, только немножко будет э, по-другому э, сфрезерован. Э, по-другому будет сфрезерован. Ну, то есть, естественно, два, две, два вот этих ну, Стержни вы сможете отличить, даже если он будет по-другому да, с но Вы поймете, что вот эта круглая, это первая серия, вторая, соответственно, более сложная форма, это вторая серия. То есть, ну, это элементарно. То есть, неважно, то есть, какие тут будут пазы, вы поймете, что вот это, значит, вторая серия. Соответственно, на самом посадочном месте здесь у вас будет не, не прямое, вот как у меня, да, не прямое посадочное место, да, а там вот будут... А внутри сделаны такие сфрезерованы выемки под, под направляющий стержень. Сейчас я вам покажу на, на компьютере, как он должен, должен выглядеть. Он у нас будет выглядеть вот, вот, вот, вот так вот. То есть под, соответственно под это посадочное место на самом, на самом пистолете будет сделана выемка так хочу сказать что это не реклама а сайта просто чтобы для нагляд для не было понятно вот если искать в интернете как zip для zip для этого для лидера да то он идет под ВПО-1 у нас но с дальнейшей аббревиатурой но попадается также что для ВПО у нас идут и как сказать, ZIP и под старые модели также вот попадается, что ä, направляющие стержневозвратной пружины ä, MR81 и опять же ВПО 501-0301 но ну, а, как сказать, узнать, что у вас ä, там 0301 или ä, как, ну, как вот здесь ä, ä, просто ВПО 501 но ну, это вот как раз первой серии то, что вот я говорил, ну, вы вряд ли сможете в магазине, точнее, не вряд ли вы просто этого не сможете сделать по внешнему виду, к сожалению. Соответственно, я, я тоже этого не смог определить. Ну и дальше в плане эксплуатации я понял, что у меня лидер первой серии, который ну, некорректно работает. Вот по поводу вот этого письма от Молота, да, и, и его модернизации были было были попытки заменить вот этот направляющий стержень возвратной пружины на двух двухсоставляющий потому что туда от второй серии он не подходит ну вот еще раз да это у нас от боевой но в целом то есть от второй серии направляющий, стержень у нас не подходит они были как двух двухсоставляющие из двух таких железячек я их сам не видел но говорят что вот они они были какое-то время продавались потом сейчас они исчезли то есть это было такое некое кустарное производство то есть это не заводские ну может кого то есть другие данные то есть это было не заводское производство да а некая ну естественно были сложности его туда двухкомпонентный поставить и чтобы ну тем не менее они работали, да, то есть сам пистолет установить вот этот двухкомпонентный стержень, это было тоже не, не, небольшой, ну, небольшой проблемкой, вот, вот, соответственно, то есть для первого ли, лидера, как бы, да, спасти его участь, наверное, ну, наверное, э, вряд ли что, что получится, если только вы, э, ну, как, человек так сказать, с руками, да и сможете довести а, вот эти все направляющие стержни, да, ну, по как бы работа, если это если это получится, чтобы у вас вот этот, соответственно, зазор, а, этот зазор а, между затворной рамой и самим креплением ствола была некая некая а, некая буферная часть, которая берет на себя гашение удара. Также у э, лидеров второй серии будет немножко э, на затворной раме э, вот этот э, ну, давайте, что вот, что это, что это лидер, да, у нас здесь на 32 т вот, на самой затворной раме на вторых лидерах то есть вот меня она абсолютно снизу, ну прямая, да а некоторые уширения вот идут от того, что разбивается затворная рама, они идут у нас, что, что я никак не сфокусируюсь -то. они вот идут у меня сбоку вот такое некое небольшое, ну раз от ударов, да, вот, некое расширение, вот, то на, на, на лидерах второй серии оно будет именно снизу, то есть не прямой как бы, да, как у меня срез, а вот именно будет такое, ну как как от ударов будет разбито немножко вот это место, вот. так что еще хотел сказать, что возможно вы для первой серии найдете вот этот направляющий стержень возвратной пружины двухкомпонентной, вот который будет вот служить неким, неким буфером между рамой и самим, и самим пистолетом, чтобы не, не портился не не выходил из, из работы наша вот эта направляющая втулка, да? вот. Ну, и сама затворная рама, потому что она тоже потихонечку разбивается, хотя у нее, конечно, запас прочности довольно большой. Вот, ну, второе тоже, но ну, это, это уже такие мелкие, посмотреть просто на сам пистолет. Если он такой потертый, да, как вот у меня воронение, стерто воронение, то есть, ну, видно, что его там, как бы сказать, таскали, эксплуатировали. Вот, какие-то микротрещины в... Наиболее ну, местах, где они могут появиться, да это а, возле, вот возле байка, какие-то где ходит сама затворная рама. А, то есть, вот эти места, чтобы они были прямые, не сбитые, соответственно, чтобы вы понимали. Ну и сама, как, естественно, ходит сама, а, ход самой затворной рамы. То есть, у меня он абсолютно уже... Ну, так сказать Тяжелый, не, не гладкий да? А именно и закусывание Закусывание Закусывание в некоторых местах затворной рамы То есть как бы Он не плавно идет А с некими С некими рывками вот. Соответственно, это вам все необходимо проверить И уже решить о дальнейшей покупке Или присмотреться Может быть, другой тематический Пистолет, ну, конечно, визуальный визуальный вид его очень сильно подкупает а, своих, ну, и легендарностью, ну, а, ну, и, как сказать, ну, классика, да, классика в нашем понимании. Вот, а, надеюсь, все, что... А, также опять про затворную задержку хотел сказать, что затворная задержка из-за... Из-за геометрии э, пули, из-за то, что она прямая, да, задворная задержка на лидерах, она, она просто, э, она, она спилена из-за того, что э, каждый патрон будет иначе ее поднимать. То есть она, здесь я уже в предыдущих видео рассказывал, что задворная задержка, она э, просто спилена и, соответственно, пистолет не, не, не встает на задворную задержку. Можно просто взять оригинальную, купить оригинальную затворную задержку и напильником ее доработать под ну попробовать доработать чтобы пистолет вставал на затворную задержку потому что патрон оригинальный патрон он имеет вот здесь ну в этом виде как-то усечение да, зажим некий то есть а здесь она абсолютно прямая то есть оригинальный патрон он не такой то есть с этих мест он сплющен немножко, поэтому затворная задержка не цепляет его. Она, а соответственно, на этом боеприпасе, она его будет э, цеплять. То есть, если пистолет после первого выстрела будет вставать на затворную задержку. Вот. Но это, наверное, все моменты, которые я хотел э, показать. Также, ну, можно посмотреть по направляющей втулке, насколько как, насколько у нее сбиты вот эти шлицы, да, и понять, то есть придется вам ее скоро менять, не придется, и в каком она состоянии, то есть если они сбиты то, ну, скорее всего вам придется скоро менять ее она не то чтобы дорогая но тем не менее ее надо поискать и приложить некие усилия чтобы она еще подошла под, потому что некоторые, если там продают от боевого ТТ, он чуть-чуть не чуть-чуть не подходит, да, то есть там у вас будет, вам придется опять колхозить и, и что-то дорабатывать напильником. Вот, потому что они, хотя и продают зипы как для, для ВПУ лидер, но они не, не всегда вот четко, четко подходят к вашему, конкретно к вашему оружию. Может быть, ну какие-то микроны, фрезеровки, то есть кому-то подают, кому-то нет. Вот все что, все, что, наверное, хотел сказать, на что мы надо обращать внимание для при покупке травматического пистолета лидера. Это 10 на 32. Еще раз повторяюсь, покупаем пистолет только второй серии. 2008-2012 годов выпусков. Все, спасибо за внимание.